Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России". Сегодня в студии с вами я, Даниил Константинов. А в эфире у нас публицист, историк, в прошлом диссидент Александр Скобов. Александр Валерьевич, здравствуйте. Добрый день, Даниил. Я, кстати, не случайно акцентировал внимание наших зрителей на том, что вы в прошлом диссидент. Я попозже объясню, почему это... И неспроста упомянул про историка, потому что хочу сказать всем нашим зрителям, что у Александра Скобова есть замечательный учебник истории. История России, по-моему, 1917-1900. Можете уточнить правильно, как? Сороковой год – это вторая часть, на самом деле. Есть еще предыдущая часть – это период царствования Николая II. Ну, вот я читал только вторую часть, причем читал много лет назад. Мне этот учебник очень понравился. Понравился тем, что в нем представлен взгляд такой сторонний, нетрадиционный, взгляд не красных и не белых, а альтернативный взгляд на историю русской э, революции. Ну, поэтому я всем рекомендую его прочитать, это будет довольно интересно. Ну А мы сегодня в каком-то смысле продолжаем... Уже начатое вчера с Игорем Яковенко тему тотальной зачистки политического поля в России, не только политического поля, но и последних остатков независимой журналистики, расследовательской деятельности и не только самой зачистки, но и реакции общества на нее. Александр Скобов написал статью, которую я сегодня прочитал под названием, по-моему, как же это называется у вас правильно, Удалое удаление да. на грани хру. Так, на... а было заголовком? еще было еще другое название я помню. Что-то там про инстинкт заложничества. Синдром залож. А синдром синдром Но... заложничества да. Ну это я в собственном анонсе в Фейсбуке написал этот подзаголовок. И речь как раз идет о том, что происходит сейчас вот там с такими проектами, как «Команда-29» или издание проекта, собственно, с реакцией и общества на это, да и самих, самих сотрудников этих изданий, самих активистов, которые этим занимаются. И Александр Скобов, я, кстати, вчера вот в своем вопросе Игоря Юковенко обратили внимание на то, что реакция очень странная, люди, получив какие-то предупреждения, увещевания со стороны властей о том, что они являются там, нежелательными теперь или какими-то еще на территории Российской Расске, немедленно сворачивают свою деятельность, закрывают свои информационные ресурсы, удаляют свои материалы, которые они до этого представляли широкому кругу читателей. И даже более того, такая новация в нашем гражданском обществе рекомендуют удалять эти материалы всем, кто их распространял. Вот Игорь Яковенко вчера посчитал, что в этом нет ничего страшного, а у вас, Александр Иванович, как я понял, другая позиция на этот счет. Вы могли бы и поделиться? Да, у меня по этому вопросу позиция действительно другая. Я считаю, что с режимом подобного типа Невозможно э, противостоять, э, не э, идя ни на какие жертвы. Э, это э, действительно э, режим, который все более приобретает э, тоталитарные фашистские черты. Э, ну а э, кто вам сказал, что э, фашистские режимы могут обойтись э, без репрессий, без посадок, и что они могут предоставить э, позиции, э, некие легальные возможности для, де для деятельности, так, чтобы, э, чтобы ее никто не э, задел и не обидел. Такого просто не бывает, потому что такого не может быть. Вот, и поэтому, э, занимаясь какой бы то ни было э, общественной, деятельностью, политической деятельностью, связанной с нелояльностью существующему режиму, надо всегда быть готовым к тому, что могут подвергнуть репрессиям тебя, что могут подвергнуть репрессиям людей с тобой, связанных так или иначе. Ну вот сейчас это уже такие правила. И сейчас это цена, которую надо платить, если ты хочешь вообще Акта заниматься оппозиционной политикой или просто независимой общественной активностью. А надо ли ее платить? Вот вчера Игорь Яковенко в ответ на мой вопрос сказал, что все люди, в том числе связанные с, с расследовательской деятельностью, журналистской деятельностью, с общественной деятельностью, не обязаны быть профессиональными революционерами, а потому и несут бремя такой ответственности. Ну вот запретили что-то, запретили проект, допустим, проект-проект. Ну хорошо, закрыли проект, в тот же день Роман Баданин выехал из России. Запретили команду 29, ну вот закрылись и все, ну бывает, но это же адвокаты, это журналисты, это расследователи, это же не профессиональные революционеры, говорит Яковенко. Безусловно, не обязаны люди быть профессиональными революционерами, хотя в данной ситуации некоторого количества профессиональных революционеров все равно будет не обойтись. Эт, естественно, этого нельзя требовать от всех. Но обратите внимание на то, что э, издание проект и э, команда 29 повели себя по-разному все-таки. Так. Э, издание проект э, ликвидировало э, учреждающую его организацию объявленную, нежелательной в России, при этом само свою деятельность не прекратила, свой сайт не закрыла и не удалила. Хотя совершенно очевидно, что если власти захотят, они совершенно спокойно могут это квалифицировать как продолжение деятельности нежелательной организации и подвергнуть участников э, издания проект э, судебному преследованию. Тем не менее, вот, э, они не э, побежали впереди авоза, заблаговременно выполнять э, предлагаемые требования к ним властей. Они свой сайт оставили в доступности. И он, между прочим, до сих пор даже не заблокирован. Насколько я знаю, он открывается без э, э, специальных средств обхода блокировок. Да? Этому, э, поэтому вот, э, я о чем говорю? Не надо торопиться э, скорее э, всеми возможными средствами обезопасить себя от возможных преследований. Эти преследования, во-первых, все равно возможны. Э, никакими такими э, превентивными мерами ты себя надежно э, не защитишь от э, возможных репрессий. <сёздный> а, ну, а, а во-вторых, э, ну, не помогай сам им делать то, что э, они стремятся, чтобы все делали добровольно. Вот. Поэтому... У меня что вызвало протест? Да, я вот, вот это, это хотел спросить. Готовность даже без специ специального требования властей удалить сайт и его архив на всякий случай, чтобы это не было квалифицировано как продолжение деятельности нежелательной организации. Хотя это никто еще так не квалифицировал. Это, безусловно, могут квалифицировать. И, безусловно, мы тоже это прекрасно знаем. Власти не будут ограничивать себя формальными какими-то рамками законов, точно так же, как они не ограничивали себя, когда они уничтожали открытую Россию, действующую на территории Российской Федерации, так что, как бы можно было ее формально связать. С неким английским фондом Open Russia, который был объявлен нежелательной в России организацией, нельзя. Там можно было связать только через одно, через то, что из той, из другой организации в определенном смысле был связан Михаил Ходорковский. Этого было достаточно. Понятно, что бить будут не по закону, а по морде. Но вот... Не надо так демонстрировать э, готовность э, исполнять все их пожелания и подчиняться всех и, и, и, их правилам. Ну, может быть, это забота о людях такая? Вот предупредить заранее, рекомендовать удалить, чтобы на всякий случай кого-нибудь через пару лет под соусом того, что человек размещал когда-то давно эти материалы у себя, их многие размещали на своих страницах, не пострадал? Простите меня за самоцитирование. цитирование. Я в данном случае именно свою статью э, хочу цитировать. Э, в, в любом тексте э, присутствует интонация, она очень важна. Э, команда 29 э, не просто предупредила о том, что э, сохранение каких-то ее материалов, ее контента э, на каких-то сторонних ресурсах может быть поводом для судебного преследования. Они рекомендовали удалить. Это немножко разные вещи. Когда ты рекомендуешь удалить, в чем явно читается просьба это сделать. И когда ты предупреждаешь о том, что сохранение этого контента может привлечь за собой репрессией, судебное преследование. Предупреждать, разумеется, надо. Обязательно надо. Но э, мне представляется, что анальность предупреждения в данном конкретном случае не была выдержана. Но, может быть, так оно и надо. Может быть, это веяние времени такое, что все ведут себя подобным образом. Если вспомнить ту же открытку, которая все-таки закрылась после давления, которое на нее оказывал режим. Вспомнить те же структуры Навального, которые буквально растворились в воздухе исчезли после того, как были признаны экстремистской организацией. Может быть, это такой дух времени, как вы думаете? Это... Времени, к большому сожалению, потому что это именно неспособность и неготовность общества сопротивляться. Сопротивляться полицейскому насилию, сопротивляться беззаконию, сопротивляться произволу. Сопротивление совершенно не обязательно понимать как ответное насилие. Вот часто можно слышать э, такие возражения, что что вы хотите, чтобы у нас тоже, как в некоторых странах, э, били витрины, поджигали автомобили, э, там, дрались с полицией. Э, нет. И очень хорошо, что этого у нас нет. Но сопротивление не, состоит не в том, чтобы бить витрины и поджигать э, шины. Сопротивление состоит в том, чтобы отказываться подчиняться, беззаконию и произволу и без способности отказаться подчиниться, противостоять диктатуре в принципе невозможно. Поэтому здесь рано или поздно каждый окажется перед выбором, либо полностью подчиниться и прекратить всякую деятельность, которая в какой бы то ни было степени не угодна властям. Конечно, какое-то какое количество людей пойдет по этому пути. Либо не подчиняться. И рисковать преследованиями, репрессиями, всем тем, о чем мы знаем. Дело в том, что ситуация меняется и серединки не остается. До сих пор. Пока можно было говорить о том, что режим Путина сохраняет характер авторитарного, а не тоталитарного режима, все-таки оставалось между этими двумя позициями некоторое пространство маневра, в котором возможно было выживать. Сегодня вот этого промежуточного пространства не остается. Ну, а вот с другой стороны, давайте порассуждаем, как бы себя должны были бы, были бы вести люди, которые подвергаются такому давлению стороны государства, начиная там от структур Навального и заканчивая командой 29? Вот как нужно себя вести, на ваш взгляд? Что можно было бы делать? Ну, я, честно говоря, не представляю себе, в каком, ну, в каком формате сторонники Навального могли бы создать какую-то э, чисто партийную структуру, э, они э, многократно пытались зарегистрировать политическую партию. Им постоянно отказывали. Это с самыми разными надуманными подлогами. Ну, э, они существовали в качестве незарегистрированной партии, э, потом фактически вся эта партия э, э, петекла в штабы Навального, которые в результате и были объявлены экстремистской организацией, соответственно, запрещены, самораспустились. Движение Навального явно не готово было к какой-то деятельности в условиях, в условиях нелегального положения. Они ориентировались исключительно на легальные формы деятельности, ну, во всяком случае, такие легальные формы деятельности, которые предусмотрены, ну, хотя бы Конституцией. Потому что, когда сторонники Навального выходили на несанкционированные массовые акции, они в данном случае следовали просто своему конституционному праву. Это э, разгоны этих акций были незаконны, не их действия были э, незаконны. Они-то как раз действовали исключительно в рамках э, закона. Вот, но э, что э, можно делать еще вот в рамках партийной какой-то структуры, которая не получает регистрацию, которую, допустим, если они сейчас попытаются воссоздать, она тут же будет объявлена продолжением э, закрытой уже организации. То есть я что хочу сказать, что ну те мы помним, наверное, даже из школьного курса истории ситуацию с большевистской газетой «Правда», которая начала издаваться легально в царской России в 1912 году. Это был уже период думской монархии, ну такой полудумской, полупарламентской, конечно, это не была конституционная монархия в полном смысле этого слова, это была такая полусамодержавная монархия, и даже, наверное, более чем полусамодержавная. И тем не менее, это был царский режим уже на той стадии, когда он пытался все-таки соблюдать какие-то правила, законности, какие-то правовые нормы. И поэтому вот царские власти неоднократно пытались закрыть эту самую газету «Правда», которую издавала официально запрещенная на территории Российской империи организация, большевистская партия. И периодически они через суд, только через суд, эту газету закрывали в результате какого-то длительного процесса. А газета через несколько дней начинала выходить, ну, под чуть-чуть другим названием. Вот была просто «Правда», стала выходить «Рабочая правда». Закрыли окопная через пару окопная правда, да, да, помню. Литарская, «Правда», да, я правда» начала выходить, потом «Трудовая правда». И как бы в насмешку большевики еще и логотип делали до степени смешения, похожей на изначальный. И вот э, царские власти, которые все-таки... Соблю... Это авторитарный был режим, безусловно, это полицейский был режим, но все-таки это был режим, который пытался действовать по каким-то правилам. Вот они с этим ничего не могли сделать. Закрывали за несколько месяцев в очередной раз через суд, а газета возобновляла его как выход. С нынешним режимом такая тактика уже не проходит, потому что нынешний режим совершенно с правилами не считается. Он крутит как хочет. И ну вот поэтому, если ты хочешь какую-то деятельность продолжать, а какая остается на самом деле в условиях подавления всех, по сути дела, независимых, общественных организаций, каких-то проектов гуманитарных, благотворительных, образовательных, каких-то еще правозащитных, да, вот. это, это все сейчас сжимается и скукоживается. Остается только та, по сути дела, деятельность, которую вели советские диссиденты-правозащитники, это деятельность по сбору информации по законе и произволе властей политических репрессиях не только политических, кстати вот и распространение этой информации поддержание этой информации в доступности, хотя бы через зарубежные всевозможные платформы техническая такая возможность есть эти технические возможности сегодня гораздо больше, чем они были в советские времена когда эта информация, собранная и переданная э, за рубеж диссидентами, э, ну, возвращалась на какую-то часть советской аудитории через радиоголоса э, зарубежные, которые глушили, вот сквозь это глушение можно было что-то слушать. Таким образом, эта информация становилась доступной. Так вот, диссидентов за эту деятельность сажали в тюрьму и на большие сроки. И, тем не менее, эту деятельность продолжали. И все это сохранять в тайне, все это советскому режиму не удавалось. Смотря на то, что это все-таки был режим с гораздо более мощным ресурсом блокирования информации, чем нынешний. Вот это... Задача сегодня становится, я считаю, одной из основных. Недопущение э, того, чтобы э, путинский режим мог прикрывать доступ какой бы то ни было неугодной ему информации. Чтобы эта информация оставалась в доступе, несмотря ни на что, ни на какие его уловки, э, хитрости, исследования и так далее. Естественно, это может сегодня происходить только на зарубежных каких-то платформах, недоступных для карательных органов путинского режима. И в этом плане я хочу обратить внимание как раз российской политической миграции, ее различных групп, ее различных отрядов, ее различных каких-то фракций которые, как обычно, у нас не только не могут объединиться, но, в общем-то, и не очень способны какой-то конструктивной координации. Задача, которая не требует какого-то единомыслия, политического, идеологического, практического даже которая не должна вызвать э, расхождение между разными группами политической иммиграции. Э, задача э, поддержания таких э, интернет-ресурсов, э, которые будут концентрировать э, у себя информацию, э, запрещаемую различными путями на территории России чтобы эта информация все равно оставалась в доступе. Да, ее будет блокировать Роскомнадзор, но эм, все средства обхода блокировок пока существуют и работают. То есть на практике я это понимаю так. Вот, допустим, закрылась команда 29, что-то от себя там сказала обществу, а люди берут и переносят их архив, их материалы на какой-то независимый сайт, модерируемый на Западе, чтобы это осталось да, в наличии. Верно. Совершенно верно. И он остается в доступе, и эта общественно значимая информация никуда не девается. И, э, в общем, все усилия режима прикрыть доступ к этой информации, э, они, в общем, оказываются тщетными. Это очень важный участок э, фронта, противостояние и сопротивление диктатуре. Ну, в отношении команды 29 это было сложно сделать, потому что уж очень быстро они удалили все, включая свой... Я актив... считаю, что это их ошибка. Да, я понимаю, понимаю. То есть даже не... Это уже даже негде взять. Этого больше нет просто в информационном пространстве. Ну, разве что если кто-то там не ссылку давал раньше, а действительно размещал у себя там какой-нибудь полный текст? Вряд ли. Это редко сейчас делается. То есть, судя по всему, этого больше нет просто. А вот избаловались из-за общей интернета. Да. Вот сейчас как раз э, надо привыкать к более э, суровой в этом плане жизни и э, помнить, что э, информация, находящаяся в интернете, в общем-то, может от исчезнуть. Ну, а я нашим... Поэтому, если ты хочешь, чтобы она сохранилась, надо ее, не просто ссылку на нее давать, прикопировать. Ну, а я нашим зрителям напомню, что Александр Скобов знает, о чем он говорит, потому что это не просто какой-то абстрактный спикер, а это человек, который был диссидентом в советское время и был подвергнут политическим репрессиям, в том числе карательный, о медицине. А вы могли бы чуть-чуть вот вкратце, буквально пару минут, рассказать о том, что происходило вот лично с вами и с вашими товарищами? В, в качестве аналогии просто. Ну, в, в качестве аналогии. Значит, да, об, оба раза, дважды, меня арестовывали по статье об антисоветской агитации в Ганде. В Оба раза э, действительно за э, изготовление и распространение э, какой-то неподцензурной э, печатной продукции. Ну, тогда, естественно, техно, технологическая база была другая. Это, это вот, Неподцензурная продукция – это несколько копий напечатанных на пишущей машинке. Вот знаменитая песня Гали, еще Эрика берет 4 копии, вот и все, этого достаточно, потом эти копии ходят по купам. Да, тогда не было ни, ни компьютеров, ни, ни принтеров, ни герксов еще не было. Вот, так что технология была, это Кутенберговский период, можно сказать, не по печати был. Ну и вот, собственно говоря, да, я действительно этим занимался, да, я действительно делал это сознательно, зная, что за это преследуют, что за это используются статьи, соответствующие Уголовного кодекса об антисоветской агитации в пропаганде. Ну вот я считал своим долгом это дело. И какому какой санкции вас подвергло государство за это? Ну, значит, санкция была, заключалась в том, что после полугода следственной тюрьмы вводилась психиатрическая экспертиза следственная, которая признавала меня невменяемым в момент совершения мною вот этих самых действий по размножению и распространению самоздата. Рекомендовала суду назначить мне не срок исключения в лагере, а принудительное лечение психиатрической больницы. А принудительное лечение психиатрической больницы, в принципе, срока не имело. Ой, да. Это его mm -hmm. такая милая особенность по сравнению с лагерным сроком. Это вот как раз та ситуация, когда советские власти пытались навязать обществу представление о том, что антисоветская деятельность ⁇ это даже не преступление, а сумасшествие. Да? Я правильно понимаю концепцию? А, конечно, это, это использовалось и достаточно часто. Ну вот вкратце, да, Александр Валерьевич рассказал нам, как, как это происходило в Советском Союзе. А вот такой вопрос, больше философский, не кажется ли вам, что просто общество настолько изменилось, во всех смыслах, это и положительная тенденция имеет, и отрицательная, настолько стало э, действительно неагрессивным, агрессивным, не конфликтным внутренне, что, э, скажем так, конформный тип поведения человека приветствуется больше, чем тип поведения нонконформиста вообще. И это касается не только России. Вот посмотрите а, на Беларусь. Вот сравните ажиотаж, вызванный задержанием Протасевича и ту симпатию, которую ему высказало общество, несмотря на некоторую, так скажем, сомнительность его позиции, и тем, как общество среагировало на задержание, арест и тюремное заключение бескомпромиссной а, Марии а, Колесниковой. Вы не находите это интересным? Когда что бы ни делал человек, все, как говорится, ну ничего страшного, это вот такие обстоятельства, такая вот жизнь у нас. И, и это, в принципе, даже одобряется и приветствуется в обществе. Я э, думаю, что если мы хотим э, все-таки избавиться от диктатуры, если мы хотим все-таки начать жить без безвола и беззакония, мы хотим добиться справедливости, нам идется вот эту действительно распространенную сейчас модель поведения отношения общественного, одобряемого и, одобряемого и неодобряемого поведения, несколько изменить. Потому что без э, конфликтности тирания ничего не сделает. Она сама не растворится. Э, очень много э, ну, таких э, настроений, что ли, рассуждений о том, что э, тирания сама сожрет себя, что значит, все, все талантливое и яркое уйдет, останутся одни бездари, все развалится, вот они будут пистить нелояльных из научных и образовательных учреждений, а кто у них останется одни, значит, одни бездари? У них не будет ни науки, ни образования, ничего. И все само собой как-то вот схлопнется. Само собой не схлопнется. И не надо думать, что Пользоваться э, возможностями изгнания нелояльных из научных учебных учреждений будут только бездари. Пока в обществе существует вот снисходительное отношение к, э, к фармистскому поведению, в режим будет ходить достаточное количество достаточно талантливых людей, которые будут вписываться в эту модель поведения сам собой не рассосется, это может быть очень надолго. Ну, а нет ли у вас ощущения, что такое отношение в обществе, оно неизбежно появилось вследствие самого изменения общественных отношений? Ведь конформизм от слова комфортно, на самом деле. Комфорт. Современное общество оценит комфорт. Человек ценит комфорт. Безопасность. Возможность долго и безболезненно жить на свободе, пользуясь всеми благами цивилизации. Ну и так далее. Возможно ли переломить волевым усилием этот тренд? Во всяком случае, надо его переломить. Для этого надо создавать какую-то среду, э, с, формировать именно среду, э, другим отношением, другими оценками и с другим поведением. Так и, как это, например, сделали советские диссиденты, чтобы было тоже очень некомфортно да, в то время. А, между прочим, я хочу сказать, что э, реальная нелюбовь большинства советского, общество советского народа к диссидентам, она основывалась вовсе не на советской пропаганде, которая изображала их какими-то либо наймитыми значит, иностранных врагов, либо сумасшедшими, ну вот как-то так. Она основывалась, это не любовь к диссидентам, именно на том, что диссиденты э, нарушали внутренний комфорт э, советского обывателя, э, диссиденты служили э, как неким хором ему, а да, вот и за, за это их э, реально не любили. И тем не менее создать такую среду удалось тогда, Да. да. да. И вы считаете, что это возможно сейчас? Я надеюсь, что это возможно. Я э, хочу э, в меру своих скромных сил способствовать этому. Э, при этом, э, я повторю то, что я говорил уже не один раз, э, никаких гарантий, что в глобальном противостоянии свободы и несвободы в современном мире победит свобода, не существует. Потому что э, действительно э, мир несвободы, мир авторитаризма, он сегодня обретает новое дыхание, он э, нашел некую новую какую-то свою живучую форму. Э, и победа э, в этом э, противостоянии, соревновании, стязании, она не предрешена. Ну, а дальше вопрос, во что ты веришь, чего ты хочешь. Какую свою собственную роль в этом противостоянии ты выбираешь. Ну что же, я предлагаю на этой воодушевляющей ноте остановиться. С вами были Даниил Константинов и Александр Скобов со своим жестким, непримиримым и конфликтным взглядом на отношения к путинскому режиму. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго.